всем приветики спасибо вам огромное за поддержку и комментарии мне очень приятно погода у нас снова жара 36 градусов в тени сейчас всей семье собираемся и едем на дачу малинка поспела смородинку соберем витаминчиков покушим, заодно и домой прихватим компотика сварю ну, а сейчас как обычно анекдотик Ходит мужик на Нудитском пляже, ко всем бабам подходит и соски накручивает, накручивает, подходит к одной. Она не выдержала и говорит, а что это мы тут делаем? Ты я не пойму. А мужик говорит, да антенну, антенну настраиваю. Она так оттопыривает его трусы, смотрит и говорит, да с такой антенной ты здесь ничего не поймаешь.